пресс-конференция посвящена э, объявленному э, кадминам конкурсу на замещение вакантной должности главы э, государственной фискальной службы, а также э, участию э, харьковских активистов, э, речь идет э, и о э, бизнесе, и об общественности, в э, организации на локальном уровне э, здесь в Харькове, э, скажем, Предварительного отсмотра кандидатов от Харьковщины на этот конкурс. Я передаю слово Александру Чумаку, президенту Ассоциации работодателей. Собственно, сегодня на сайте ассоциации объявлены конкурсные условия, в котором этот конкурс будет проходить в Харькове. И на момент проведения прес уже там несколько сотен просмотров. Данный документ набрал. Александр э, расскажет о хакерском опыте в, принципе, в этой сфере и э, почему собственно, именно его организация э, вместе с платформой гражданских сил, э, в которую она вливается, да, то есть выступает инициатором э, проведения этого конкурса. Добрый день, друзья. Начну с того, что официально конкурс кабинета министров еще не объявлен. Мы сделали запрос публичной информации. Пока что ответа нет. Но со слов премьер-министра будет создана кадровая комиссия, которая займется вопросом отбора кандидатов на пост главную, начальника главной фискальной службы. Действительно, на сегодняшний день у нас там уже больше 500 просмотров новостей. Это, видимо, связано с тем, что у нас есть опыт на местном уровне по проведению такого конкурса. И поскольку этот опыт у нас есть, естественно, мы считаем необходимым Харькову включиться в борьбу за пост и главного налоговика всей Украины. На сегодняшний день на сайте Ассоциации частных работодателей вы можете зайти посмотреть условия подачи своих кандидатур для отбора на местном уровне. Мы немножко конкурс модернизировали по сравнению с тем, что был проведен в мае. И поскольку пост начальника КФС, государственной фискальной службы Украины он намного значимее, чем областной, то естественно мы его разбили на два этапа и решили провести сначала отбор кандидатур на областном уровне, а потом непосредственно собеседование с участием жюри, куда будут включены представители организаций, которые имеют вес в том числе все украинские, и в том числе экспертов. Почему именно Харьков? Я уже сказал, что мы считаем необходимым участвовать в кадровых назначениях. Эти назначения должны быть публичными, открытыми и не быть куларными, как это было до последнего времени. Общественность в этом процессе должна принимать самое активное участие в назначении... Главного логовика Украины, конечно же, в первую очередь должно принимать участие бизнес-сообщества, поскольку оно заинтересовано в, в открытости, э, и общественники и других объединений. Кроме этого, мы понимаем. Э, Кого мы хотим видеть на этом посту, это должен быть человек, который должен в первую очередь заботиться о реформировании самой налоговой системы, самой налоговой службы. Он должен иметь постоянный контакт с бизнес-сообществом и общаться с бизнес-сообществом с позиции не так, как сейчас, презумпции виновности налоговика, вернее налогоплательщика, а с позиции презумпции невиновности. Каждый налогоплательщик должен быть уважаем в этой стране. Каждый, кто создает рабочее место, платит налоги и видит свое будущее в Украине. Сейчас я хочу передать слово одному из участников данного процесса Сергея Яковлевич Политучий, представитель общественного объединения Разум. Ну, собственно говоря, я хотел бы не по сути, того действия, которое мы затеяли, особенно сказать нечего после Александра, но я хотел обратить внимание на то, что сегодня наша страна переживает уникальный период своей истории, когда может произойти, да должен произойти, радикальный слом самих принципов формирования вертикальной власти, или власти, может быть, горизонтальной, и именно в этой связи то, что мы сейчас, инициируем, это инициатива э, вот, того нового образования гражданской платформы э, Харьковщины, которая э, своей целью и смыслом своего существования рассматривает построение гражданского общества, настоящего гражданского общества, которое бы э, активно влияло в управлении всеми э, сторонами жизни. Странами. Дело в том, что вот если у нас страна за 24 года своей независимости прошла два параллельных пути. С одной стороны, предпринимательской составляющей общества практически ну, радикально поменяла ландшафт управленческо-политический, перейдя от планово распределительной экономики, по сути дела, почти настоящие различные экономики. Но при этом параллельно в стране существует та советская вертикаль власти со всеми принципами формирования, которая и привела к караху в свое время советского строя. Сейчас э, в, ну, общество всколыхнулось год назад Майданом и задача общества не уснуть и не перестать контролировать власть, а всячески активно влиять на нее. Одной из проблем формирования власти Вчерашней проблемы являлось, ну, такое, я бы сказал, закрыто-кулуарное э, формирование власти, принципов формирования по, ну, по сути дела, таком бытовым языком говоря, знакомству и проталкиванию на э, основе личных э, связей, личной преданности каких то кандидатур. Безусловно, э, при видимости э, быстроты и качества такого подхода это совершенно неприемлемый и дефектный способ продвижения, который, не измерили, ну, безусловно, не может учитывать все качества, совокупность качеств необходимых для того, чтобы человек хорошо выполнил свои обязанности на том или ином месте. Безусловно, узкость того круга людей, которые вчера да и сегодня еще участвовали и участвуют выборе кандидата на ту или иную должность априори определяет, сужает вернее круг и возможности выбора по-настоящему профессионального и ответственного человека. Такой подход, который анонсировал Александр, он позволяет общественности очень широко участвовать в этом процессе, позволяет, наверное, вот это алома ищем таланты реализовать каких-то действительно успешных назначениях. И если даже э, в результате будут какие-то ошибки, они неизбежны. В любом случае, в долгосрочной перспективе и в масштабах страны, это э, однозначно более прогрессивный и более результативный способ э, формирования власти, чем традиционный куларный, который дискредитировал себя на всех этапах развития нашей страны. Пожалуйста. Александр, у меня вопрос. Предыдущая, скажем, инициатива по выбору руководителя хакерского управления ГФС, ну, то есть она длилась, по-моему, там, если я не ошибаюсь, там, около 9 месяцев, в конечном итоге, там, родилось это решение, да? то есть, здесь, я так понимаю, ну, страна не может остаться без главного налоговика. То есть какие-то примерные сроки определены, и как будет выглядеть немножко, вот, чуть подробнее сам процесс. Да? То есть я так понимаю, что подробно написано на сайте ассоциации, да. и то есть, есть какой-то дедлайн подачи заявок, кто будет входить собственно, в жюри да, или в экспертную комиссию по отбору заявлений. В общем -то. Насколько я понимаю, бизнес к этому должен, ну, и бизнес, и общественники, да, то есть те люди, которые... Разбираются в налогообложении, имеют определенный опыт, да, то есть, как бы, могут на это э, реагировать уже достаточно серьезно, поскольку, когда э, прозвучал конкурс на замещение вакантной должности руководителя Харьковской налоговой, да, то есть, кто-то воспринимал это с юмором, кто-то отнесся всерьез и, в конечном итоге, собственно, и было избранный. Я в свое время посчитал, сколько дней нам ушло на то, чтобы добиться результата, и оказалось, что это те же 242 дня, которые держался Донецкий аэропорт, на самом деле. Да, конечно же, было тяжело, никто, вернее, мало кто воспринимал серьезно нашу инициативу, но поскольку мы были заряжены на результат, то нам это удалось. Единственный вопрос, что пока что мы не имеем окончательного назначения, пока что, Михаил Владимирович, исполняющий обязанности, но тем не менее мы и в этом направлении работаем. Мы, я уже сказал, что мы внесли корректировки проведения данного конкурса для того, чтобы сделать его более публичным, более прозрачным. Мы разместили на сайте ассоциации условия конкурсного отбора, подача резюме мотивационное письмо и декларация о доходах за 2014 год, а это обязательно условие происходит до 15:00 3 апреля. Почему мы включили декларацию? Понятное дело, что нужно человек, который идет на такую должность, он должен быть открытым, и публичным и все равно при Прохождение качательного конкурса при устройстве на данную должность, он декларацию должен будет предоставить. Мы формируем сейчас отборочную комиссию, в принципе, она на 90% сформирована. Это представители бизнес-сообщества, как со стороны малого и среднего бизнеса, так и крупного. Это представители Европейской бизнес-ассоциации, ассоциации частных работодателей. Опять мы подключаем палату налоговых консультантов союз работников сферы безопасности. У нас есть два представителя Громадской Рады при Государственной Фискальной Службе Украины, представители инициативной группы Громадской Рады при Главном Управлении Государственной Фискальной Службы Харьковской области. У нас есть представители общественности со стороны молодежи, со стороны СМИ, э, волонтеры, э, юристы, э, ну, еще мы рассматриваем несколько кандидатур. Это будет отборочная комиссия, которая будет изучать документы, естественно, все резюме, все мотивационные письма в которых свои кандидаты изложат причины участия в конкурсе, будет опубличены как на сайте ассоциации так мы готовы предоставить их СМИ для изучения. Следующий этап это непосредственно отбор жюри, который проведет публичное собеседование с победителями, которые выйдут в финал. Вопрос. Да. Планируете ли вы взаимодействовать с Харьковской общественной республиканной палатой, поскольку все-таки выбор Михаила был в плотную с ними совершенно. И второй вопрос, есть ли реакция Киева на вашу инициативу? Первое, конечно же, с Харьковской общественной иллюстрационной палатой мы сотрудничаем будем, будем обязательно, потому что у нас э, сейчас это самая активная инициатива в регионе. И проект иллюстрационной палаты признан был на всеукраинском уровне как лучшая программа региональная в конкурсе антикоррупционных инициатив. Мы пока что не знаем, как реагирует министерство финансов по одной простой причине. Мы пока не получили ответ о том, каким же образом будет проводиться конкурс там. Но э, то, что мы сделали публичный запрос, уже говорит о том, что мы э, знаем о инициативе и будем неактивно участвовать. Насколько я помню, премьер-министр поручил в течение двух недель министру финансов сформировать кадровую комиссию и э, информировать общественность об условиях проведения конкурса. Но параллельно мы еще э, и известили, естественно, э, размещением на сайте общественность, и э, э, Общественный совет при Государственной фискальной службе. Э, группа в Фейсбуке уже оповещена об этом конкурсе. Э, и я же говорю, уже больше полутысяч просмотров мы имеем на сегодняшний день. Поэтому весь процесс будет проводиться публично, открыто. Никакой кулуарщины у нас не будет. Мы будем привлекать максимальное количество экспертов, для того, чтобы... Э, тот выбор, который сделает Харьков, я подчеркиваю, это Харьков будет делегировать своего кандидата, был максимально признан общественностью и бизнес-сообществом. А если кто-то из регионов других захочет участвовать в вашем конкурсе? Пожалуйста, это даже плюс большой. Мы даже не сомневаемся, что такие конкурсы будут проведены и в других регионах. Почему бы нет? И это в принципе хороший показатель, потому что таким образом мы показываем власти о том, что общество активно участвует в реформах. Мы не только критикуем, мы предлагаем, мы участвуем в том, что предлагаем, и мы будем отвечать за результаты нашей работы. Я бы позволил себе буквально два слова дополнить Александру в каком направлении. Я бы сказал, отвечая на вопрос, кто будет, участвовать, могут ли участвовать в институционной палате или еще кто, обратите внимание на то, что очень быстро процесса происходит, и мы, к сожалению, организационно еще не можем объявить о юридическом лице, представляющем вот эту вот широкую платформу общественных сил. Области. Но фактически консультационно она уже сформировалась и продолжает с открытыми дверями приглашать все здравые, патриотические, э, прогрессивные силы области войти в эту платформу. Эта платформа, э, еще раз, организационно практически сформирована. И вот здесь присутствующие люди, это ее члены этой платформы. Она сформировалась как ответ э, общественности на несоответствие старого формата «Громадская э, рада природной администрации» новым требованием общества. И поэтому главным, как раз может быть, э, критерием отношения к обществу этой организации, этой, ну, этой платформы, является открытость и желание, искреннее желание привлечения всех здравых конструктивных сил и диалоговых совместной деятельности. Поэтому, безусловно, в том числе и та организация, которая спросила. То есть, насколько я понимаю, в начале апреля состоится там, собственно, установочный съезд и да, учредительное собрание этого э, объединения. И, по сути дела, вот как раз данный конкурс является там, первым уже реальным мероприятием, которое проводит, собственно, платформа гражданских сил. Сейчас минутку. Я еще хотел сказать, Александр, правильно я понимаю, что... Но ну, все-таки речь не идет о том, что здесь в Харькове люди проводят какой-то конкурс, а там как бы в Киеве решат, что он совсем должен по другим принципам проходить там, и, так далее, и так далее. То есть я так понимаю, что те наработки, которые были собраны в рамках как бы, выдвижения кандидата в Харьково на пост руководителя управления ГФС э, в Харьковской области, да, и ну, как бы и легли в основу вот, разработки этих документов, порядка отбора там, и так далее. И насколько я понимаю, у вас есть некий абсолютный как бы, контакт с руководителем общественного совета при ГФС. и там как бы, уже Общественный не совет не при не ГФС не а, а, и, речь идет о а, Украине. Он был создан еще в прошлом году, да, собственно, прошлом году. собственно, и да, в сентябре прошлого года. И, собственно, Михаил Гагаркин и на тот момент, действующий руководитель Харьковского управления ГФС, господин Фисюнин, они проходили собеседование в Совете по кадрам ГФС и получили оба соответственно, рекомендации на эту должность. Вот немножко так сказать, а, а об этом, то есть как, ну, как, как будет происходить в вот итоге вот взаимодействие с Киевом по этому поводу. И действительно, что в остальных областях, что-то происходит, или мы в этом плане пионеры? Ну, мы в этом плане действительно пионеры. Я знаю только, что нашим опытом ко мне обращались предприниматели города Нежина, и они сейчас там проводят конкурс на районного налоговика, полностью взяли наши наработки, он объявлен две недели назад. Но в рамках назначения начальника государственной фискальной службы Украины мы действительно первые, кто сделали этот шаг. Еще раз подчеркиваю, что мы не представляем. Здесь кадровую комиссию, которая будет создана при Министерстве финансов. Мы есть инициатива, которая будет проводить конкурс на региональном уровне и лоббировать потом человека, который победит в этом конкурсе в конкурсе всеукраинском. Как было это в августе прошлого года, когда мы лоббировали наш выбор по областному налоговику. У нас опыт такой есть, более того. Тогдашний начальник кадровой комиссии Елена Макеева, когда мы приехали в сопровождение нашего кандидата, она тогда сказала, что тут бюджет хорошей президентской компании. То есть мы не просто приехали с пустыми руками, у нас было на руках полностью весь фактаж, наглядные материалы о том, что мы сделали на харьковском уровне. И каждый член комиссии заранее, смог ознакомиться с тем, что мы сделали. То есть мы не приехали, не начали на пальцах что-то объяснять. Кроме этого, тот процесс, который происходил в Киеве, мы еще его параллельно и опубличивали с помощью стрима проекта Накипела. И полностью весь конкурс был потом снят и выложен онлайн. То же самое мы будем, конечно же, делать и в рамках конкурса на Волу ДФС Украины. То есть мы заинтересованы в том, чтобы и этот конкурс был проведен публично и открыто. И мы приложим все усилия, э, все, что в наших силах, для того, чтобы этот конкурс прошел именно так. То есть, Харьков, э, скажем, харьковский конкурс – это некий фильтр, ну, да? да? Вопрос, да потому... Да, значит, инициировали, это фактически, мы взяли опыт Ассоциации частных работодателей, инициировали этот конкурс, фактически он родился сразу же после заявления премьер-министра о необходимости проведения публичного двора. В, в участии в этом конкурсе, вернее, в его организации, принимает участие организация общественная, которая является основоположниками платформы гражданских сил. Это большое региональное объединение, которое, возможно, потом перерастет в общенациональное. Сейчас, не имея информации о порядка проведения конкурса в Министерстве финансов. Мы пока планируем принятие документов на региональный фильтр до 3 апреля и провести публичное собеседование до 10 апреля. Мы предполагаем, что эти сроки могут быть откорректированы под объявление конкурса уже Министерством финансов. Потому что пока что мы не знаем, каким образом будет проводиться там. Но мы готовы на сегодняшний день провести абсолютно прозрачный публичный конкурс в рамках региона. То есть делегировать представителя Хайковщины на этот пост вы э, не вели переговоры с э, бизнес-ассоциациями из других э, регионов Украины о том, чтобы они выбегали э, своих кандидатов у себя, отбирали или наоборот прислали их сюда? Нет, мы пока не вели и я не думаю, что есть необходимость э, в этом процессе. То есть, если такая инициатива, например, появится в Эдессе Львове, там, Днепропетровске, это даже хорошо. То есть, у нас будут альтернативный конкурс, абсолютно прозрачный. Но мы готовы во-первых, поделиться нашим опытом, и, естественно, мы будем отстаивать наш выбор, потому что это наше, это Харьковская Харьков-Форелла. Я хотел бы, если позволите, дополнить к вашу, ответ на ваш вопрос. Дело в том, что вот, я хотел бы обратить ваше внимание э, о таких радикальных, институциональных так изменениях в подходе к формированию ну, власти, например. Вот посмотрите, вот на протяжении всей нашей истории и до сегодняшнего дня первое, что приходит в голову, когда мы говорим о выдвижении какого-то хорошего, нормального, замечательного, будем исходить из того, что нормального, хорошего, замечательного человека на ту или иную должность, то первое, что приходит в голову, это определенная схема выхода на определенных людей, чтобы этим людям заявить о том, что у нас есть хороший человек. А кто знает Мошкина? А кто знает этого? Радикальный слов заключается как раз в том, что нужно полностью поменять систему формирования власти. Ее полностью не поменяешь, конечно, но подходы, по крайней мере, к этому. И насчет областей других. Вот если этот подход и к формированию власти, и к контролю за выполнением власти, принятых на себя обязательств и принятых ею же решений, а также законодательных каких-то норм, общегосударственный. У нас э, получит определенное, определенное общественное развитие и сформируется определенная общественная структура, то мы будем очень рады, и мы на это надеемся, что э, коллеги общественники из других регионов Украины будут пользоваться нашими наработками будут подтягиваться к этому общественному движению. Ничего фантастического в этом нет, хотя забегать вперед, конечно, опасно принципов там, не сглазить и вообще сразу же, Но тем не менее, я уверен, что Харьков имеет все основания э -э предполагать, что он имеет достаточно и интеллектуальных сил, и зрелого общественного э сознания, чтобы стать застрельщиком и инициатором таких инициатив, с которыми могут потянуться другие. И хочу еще дать слово Александру Абрамову, да, просил, да, который да. является советником Михаила Гагаркина, который на сегодняшний день э, исполняет обязанности руководителя Главного управления ГФС Харпийской власти. Я, можно? Спасибо большое. Я чуть-чуть назад вернулся на несколько реплик так сказать, предыдущих. Э, и хочу продолжить. Вот Сергей Абрамович сказал о том, что это открытая платформа, куда приглашаются все э, общественные организации. Ну все люди, которые хотят видеть определенную степень децентрализацию и демократичность в выборе руководителей нашего государства. Александр речь. у меня больше вам вопрос. Скажите, просто. после вашего удачного опыта в течение 242 дней на выдвижение Михаила Владимировича на эту должность, расширилось ли количество людей или профессиональных бизнес-организаций, или бизнес-ассоциаций, или общественных организаций, которые стали заинтересованы в этом процессе, то есть вот гражданское общество, которое э, поняло, что изменения и сдвиги начались и готово влиться в ряды людей, которые выдвигают на высшие руководящие государственные посты людей из общества, ли количество членов вот, общественных организаций, которые прямо заинтересованы и участвуют в этом процессе. Да, действительно, если у нас э... В мае месяце, если брать тот конкурс, его участие принимало 12 организаций, 11 бизнес ассоциаций и одна общественная организация. На сегодняшний день у нас, если взять платформу журналских сил, там больше 30 организаций, которые представляют платформу и которые являются в том числе инициаторами проведения этого конкурса. То есть это уже более в два раза. Более того, как я уже сказал, другие регионы заинтересованы в проведении этого конкурса, используя наш опыт. Первый самый яркий случай – это Нежин, который две недели назад объявил конкурс на районного налоговика. Мы говорили еще с представителями Винницы, которые заинтересованы в проведении такого конкурса. И, в принципе, вся информация о проведении конкурса она есть у нас на сайте. И последний раз я смотрел, там, по моему, около 6 тысяч просмотров было по касаемо процедуры, которую мы проводили. То есть люди заинтересованы, они изучают этот процесс. Я уже сказал, что Общественный совет при Государственной фискальной службе заинтересован делегировать своего кандидата, а там аж 154 организации на сегодняшний день. И этот процесс у нас фактически сейчас превращается в такую цепную реакцию управляемую общественностью, и это хорошо. Потому что именно таким образом мы показываем то, что в старые времена уже 100% не вернутся. Мы не увидим вот этих куларных назначений, что очень важно. Мы не увидим продажи должностей, как это было при попередниках. И общественность в этом процессе должна принимать самое активное участие. То, о чем мы говорили не раз, и то, что мы делаем постоянно. Ответила я на вопрос? Да, спасибо. Цифры я услышал. Елена, у нас больше вопросов нет? Давайте я посмотрим, да? да? Позвучало, вернее, позвучаем условия, ура. в какие этапы да, будет он проведённый? А вот есть ли какие-то уже требования к кандидатам, которые на это? Требования у нас фактически, критерии подбора, скажем так, это 10. Они есть в принципе у нас на сайте, но кратко пробегусь. Это отсутствие в основном подозрения в коррупционных действиях, это отсутствие фактов нарушения кандидатов в прав человека гражданина, это отсутствие непогашенной судимости или открытых уголовных производств. Это отсутствие фактов злоупотребления властью, превышения служебных полномочий, если человек уже был госслужащим. Это наличие опыта по специальности, который является дополнительным преимуществом, мы подчеркиваем. Это наличие опыта предпринимательской деятельности, которая тоже является дополнительным преимуществом, но не определяющим. Это наличие опыта работы по специальности или госслужащим. Это тоже является дополнительным преимуществом, но не определяющим. Это высшее образование, ну это понятно. Наличие образования по специальности является дополнительным преимуществом. Девятый пункт – это, конечно же, наличие рекомендаций бизнес-ассоциаций либо общественных объединений, что является дополнительным преимуществом. Ну и важный вопрос, десятый – это запрет рекомендаций от любых политических партий. То есть мы приняли для себя сразу важное решение, что участие в отборе кандидатов – Представители политических партий э, не, могут, не могут принимать участие априори. То есть э, должность не должна привязываться к никакой политической партии. Спасибо вам. Ну на этом все. Всем спасибо спасибо.